Всем привет, с вами Чири, это уже четвертая часть стройки города в Майнкрафт. Город под названием Майнцрут-Сити. Сегодня мы отойдем от города. И потому что я построил как бы постройка этого у нас не в городе, а чуть-чуть за ним. Ой, не то. Вот так вот, вот. Это мотель. Мотель называется... Называется нотч Модель нотч Значит, начнем. Потом я покажу, что это. Так, тут у нас магазинчик, где сидит еще управляющий модели Ну и тут можно зайти, купить себе что-нибудь. Купил, расплатился. Тот тебе дал ключ. И ты пошел в свой номер. Ну, допустим, у вас номер э 4. Вот. не все одинаковые. Значит. Что из себя представляет номер мотеля? Это холодильник, два стула, столик, типа, ну вот верстак, это печка, сундук, два, две кровати, ну и туалет с ванной, естественно, то есть не с ванной, а с душем, он уже есть. Это туалет такой, умывальник там, и вот здесь такой кладовочка, шкафчик, гардероб, в общем, называйте как хотите. Итак. что здесь у нас все номера идентичны кроме номера 13 он такой же шучу у нас тут стоит 4 машины это вот такая вот полицейская машина но не полицейская ну как бы это она такая же как полицейская только другого цвета просто белая теперь кстати каждая машина имеет свой номер вот здесь у нас номер есть номер Q235AL. Здесь вот у нас вот такой м, автобус, трейлер с номером H567KO. Такой джипик. М, заниженный. С номером не вижу H890LO. И вот такая вот машина, похожая на тут только вот с такими штукенцами, которые, кстати, номер J00HPM. Ну вот. Все номера одинаковые. Здесь вот такой для... парк маленький. Ну и крыша у нас... Ой. я вот эту крышу не доделал. Ну, в общем, выложу уже доделанную. Uh, а вот это уже огромный баннер когда вы едете и не хотите допустим остановить ну или все же остановились в мотеле, неважно майнкрафт подлагивает uh, это баннер то есть название города майнсруфт сити здесь вот такая вот типа высотка заднем плане здесь больничка вертолетик это глава моего скины типа его рука а это 1034 б это 1394 блока до города. Вот там город. И до него тысяча, Да, вот столько-то. А здесь уже на выезде из города м -м, пока. Просто пока. И все. Мне было лень заморачиваться и делать там что-то, потому что я вот с этим немножко задолбался. Хоть это и не так сложно, но все же. Ну и, в общем-то, все. Вот там дальше, пока ничего нету. А вот там у нас город. Следующая постройка уже будет в городе, но ну, я так надеюсь. Да, вот, в общем-то и все. Вот такой мотель и баннер. Всем пока, с вами был Черри, увидимся.